Пока на одних улицах меняют новые бордюры на новые, на Брянской решили оставить разрушенные. По словам активистов, раскрошенные бортовые камни менять не будут, потому что подрядчику просто не хватает тех объемов, которые заложены в смету. И сейчас рабочие готовы к асфальтированию. Грубо говоря, здесь ну, не пахнет вообще каким-либо ремонтом, потому что если вы сейчас туда приедете, вы увидите полный кошмар. Это и разваленные бордюры, где-то отклонившиеся, где-то отклонившиеся подпорные стены. Возмущает тот факт, что где-то меняют полностью красиво для универсиада, а где, скорее всего, не поедет универсиада, просто чтобы было, то есть просто чтобы освоить какие-то либо деньги. Как пояснили в управлении дорог и благоустройства, на Брянской была локальная замена бордюрного камня, то есть меняли только критически разрушенные ограждения. Сейчас, по словам чиновников, специалисты вновь проверят Брянскую, и если потребуется, то для замены выделят дополнительные деньги, как непредвиденные расходы. При этом напомню, что накануне на улице профсоюзов меняли новые бордюры.